Вы понимаете украинскую мову? Понимаю, очень хорошо. Вы, пожалуйста, рекомендуйтесь, назовите свой посадок. Вы, вы, рекомендуйтесь и назовите свой посадок. Вы свою... представьтесь. Я, подполковник Воробец. Я, я чрезвычайно-полномочный посол Республики Барусь в Украине, Сокол Игорь Сергеевич. Так. Вы давно пребываете на территории приема? Украины? 2016 года. Значит, наш глава Державной Препродуктной службы Украины